ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение Девушки, сенигати девушки, сенигати бабушки, пойдем с сюда на шату. Я покажу тебе карьеры, я покажу тебе пультоги, я покажу тебе валеру, пойдем гулять на шату. Я покажу тебе карьеры, я покажу тебе... Сборная Греции, есть сборная Швеции, есть сборная Мексики, есть сборная Греции, есть сборная... Швеция, есть сборная... Я покажу тебе пульнозер Я покажу тебе на шахту Я покажу тебе Проходка в брек. Зайдите бля, <renovation> Я буду Возможно, секунды... Сейчас. Не могу вот.